И всем привет! И да, я созрела. <смех> я созрела, чтобы сесть в очередной раз перед телефоном и записать супер болтологическое видео о том, как это. Три года в Португалии. Этому поспособствовали совершенно разные истечения обстоятельств. Факт того, что я живу здесь уже три года, как? Неожиданно очень оказалось. Факт того, что совсем скоро... Придет Новый год, и это такое время, когда у всех у нас срабатывает инстинкт на подведение итогов, так или иначе. Ну и просто, наверное, созрело, и мне очень захотелось поговорить, как минимум оставить себе это видеосообщение о том, насколько это действительно все таки было. было и есть важно для меня находиться здесь и сейчас. И начинать, наверное, нужно сначала нужно сказать о том, что принятие решения о переезде мной было воспринято как большое приключение. Несмотря на то, что у меня было огромное количество времени, чтобы подумать, хочу, я, не хочу, еду, я, не еду. В принципе, решение было принято вот так. В последний момент, когда меня об этом спросили. Из разряда: Ну что, да, ты подумала, ты едешь? Я такая, М -м -м да. На самом деле я думала, переживала, но именно само решение было принято в качестве большого приключения, и я совершенно не понимала и не осознавала того, что же меня действительно ждет впереди. Я до последнего момента не осознавала, насколько все серьезно, и, наверное, именно поэтому я очень долго и болезненно вытекала из моей российской реальности. И также медленно и болезненно и долго втекал в мою португальскую реальность. Э, спустя три года ко мне не приходит э, счастливая мысль о том, что, господи, я больше здесь не могу, нужно срочно собирать манатки, нужно паковать чемоданы, уезжать. Нет, сейчас, когда что-то происходит не совсем так, как я хотела бы, чтобы произошло, я думаю немножко по-другому. Но первое, наверное года полтора, именно эта мысль приходила в голову. Просто собрать вещи, купить билет на самолет и улететь обратно в, свой, в свою Удмуртию и жить там и наслаждаться жизнью. Господи, я так говорю, как будто я лет 30 уже здесь живу. Так нельзя говорить. Но в любом случае, все, все что я привезла с собой из Ижевской, из Удмуртии, она какое-то вот такое светлое, доброе на самом деле осталось. Ничего, что я там... В истерике периодически впадала, у меня не было времени не то, чтобы поесть, у меня подышать иногда не было времени, но мне, в принципе, похоже, в этом было классно, и, и я действительно очень долго вливалась, мне кажется, как для человека, который, в принципе, легко адаптируется к новым людям и к новым реальностям, я очень долго тянула кота за хвост и никак не могла заставить себя вот выдохнуть этот воздух Португалии и сказать, господи, да, я здесь, я сейчас, я в этом месте, мне нужно здесь находиться и, и этим жить, и пора бы уже к этому привыкать на самом деле. Тем не менее, спустя три года я вывела для себя пять э, принципов, пять выводов, пять, господи, я не знаю, как их назвать, в общем, пять вещей, которым научила меня не столько Португалия, сколько вообще ситуация в целом. Первое, и одно из самых важных, и то, к чему я дольше всего привыкала, это не осуждать ни в коем случае и принимать людей такими, какие они есть. Потому что, ну, я четко осознаю, что это я к ним приехала, и мне нужно к ним привыкать. И факт того, что у нас очень разная ментальность из европейских народов это наверное самые близкие к нам ну по моим ощущениям тоже не очень много знаю но я думаю что да но все равно они другие они они воспитаны по-другому у них другие ценности у них другие привычки и к этому действительно нужно привыкать и мозг пришлось не не то чтобы я не была привычна к тому что рядом всегда есть кто-то другой такой вот разный, да, от нас, что у него другая культура и другие мысли, нет. Но здесь этого стало настолько много, и это настолько давит, что, господи, куда бежать-то, почему все так ужасно, говорила я первые месяца полтора, потому что, ну, не могла найти еще своих людей, и все равно это занимает определенное время. И тем более, когда ты не знаешь, насколько ты здесь, или там через... Полтора месяца уедешь, или ты здесь всю жизнь проживешь, ну, как бы... Португалия, в принципе, для меня никогда не была местом, где я бы хотела остановиться. Естественно, я хочу дальше продолжать путешествовать, смотреть, искать, но это не, не конечная точка. Тем не менее, я задержалась здесь достаточно долгое время, и вот это ощущение того, что это не мое место, что люди с другой ментальностью очень тяжело, и на самом деле мозг очень сильно ломает, когда просто приходишь, садишься, дому, садишься дома в своем кресле и говоришь тебе так, дыши, это ты к ним приехала, это тебе нужно к ним привыкнуть. Вторая вещь, к которой я привыкала, естественно, вы Ижевске вот в Утмурте я чувствовала себя вообще на 100% дома. Здесь я продолжаю быть немножечко гостем, ну, собственно, потому что это не моя конечная точка. Я здесь немножечко гостем, все равно до сих пор себя здесь ощущаю немножечко чужой. Несмотря на то, что огромное количество друзей и знакомых, которые русскоговорящие, здесь и португалоговорящие, и с какими-то, с кем-то из них уже есть вот это ощущение семьи, какой-то теплоты, вот очень близкие, теплые, добрые отношения, все равно я продолжаю себя здесь немножечко гостем чувствовать, даже, Господи, в своем доме, где я живу, это ощущение вот до сих пор оно не ушло, и это, это очень странно. Третья вещь, которую научила меня Португалия, это как жить со стереотипами, потому что, господи, когда ты говоришь, что ты из России, не то, чтобы ты вот прям был первый русский или вообще, ну, выходец с Восточной Европы, скажем так, в жизни португальцев, но тебя обязательно напомнят про водку, балалайку, медведей, матрешку. Uh, очень актуальный стереотип в старшей школе это то, что выход с Восточной Европы uh, это что называется по-португальски то ой То есть, либо это еще не просто от да выбрось, либо это должен быть просто сверх какого-то ума человек, очень усердный, очень трудолюбивый. И с этим приходится жить каждый день, потому что практически каждый день я встречаю кого-то нового, и так как моя внешность совершенно не соответствует португальской, естественно, у меня спрашивают, откуда я. И начинается каждый раз история. Сначала мне рассказывают о том, что у них есть какой-нибудь обязательно друг или знакомый, или знакомый знакомого, кто приехал с Восточной Европы, с России, с Украины, с Молдавии, неважно. Откуда-то оттуда, «длэш», с востока говорят португальцы. И начинаются все вот эти стереотипы, и я невольно на себе начинаю чувствовать ответственность за, за эти стереотипы и ответственность... Вообще, на самом деле, это глупости из моей головы, никакой ответственности у меня не должно быть. Ну, вот какое-то ощущение, что я представляю свою страну, я представляю свою нацию. Я не знаю, откуда это взялось, в моей голове вдруг, но это ощущение, оно есть, и, ну, приходится, блин, себя... Прилично по-человечески вести, даже если иногда, ну, прям очень не хочется. А, четвертое и тоже очень странное для меня чувство, опять же, возвращаясь на секундочку к стереотипам, а, я привыкла слышать о том, что «Господи, вы в России такие закрытые, такие суровые, вы никогда не улыбаетесь». И вот это ощущение того, что в принципе у тебя может там мир рушиться за спиной, но у тебя тут -ту убали, у тебя все хорошо для всех всегда, да, это вот европейская улыбка, она, она поверхностная. Она поверхностная, но она улыбка. То есть это вот ощущение того, что в принципе все нормально, и в принципе-то все хорошо, она продолжает меня, ну, до сих пор немножко смущает, да. И не то чтобы мне тяжело с этим жить не то чтобы я там не научилась говорить да ребят все окей все классно когда там просто хочется э, лечь и погнить э, да но это такое мне кажется ну сколько я общаюсь с, с ребятами кто живет за границей это в принципе такое общее европейское и все-таки в Португалии ну продолжает вот этот душок деревенскости еще там с 80-х годов существовать и ну, это как-то вот по-особенному. То есть они тебе очень радуются, они готовы тебе помогать, на, на на но никто очень близко к себе не подпускает. Я для себя сделала вывод, что в России э, улыбку и хорошее к себе отношения, близкие, не хорошие, а близкие отношения, их нужно заслужить, то есть нужно показать, что действительно да. И при этом, если один раз человек поменял свое суровое выражение лица на улыбку, все, ты как бы его завоевал, ты как бы вот все, это твой человек, ну, если это непосредственно, если это непосредственно произошло. В Португалии же на самом деле такое не происходит, то есть вот это сближение людей, оно происходит гораздо дольше и не то чтобы у меня не было португальских друзей, нет, на самом деле они есть, но их немного и ну, тяжело их завоевывать на самом деле, они очень открытые, добрые опять же, да, повторюсь, но при этом да, этот процесс завоевания их, он он более трудоемкий то есть не сразу тебя подпускают в очень личное пространство, несмотря на то, что они очень открытые. Пятое и, наверное, самое главное, чему меня научила Португалия и три года здесь, это не бояться. Не бояться говорить, потому что, блин, язык, я приехала сюда, и я не говорила просто ни слова по-португальски, сейчас я свободно общаюсь, учусь на она. Не бояться ошибаться. Моя самая большая проблема по жизни это то, что я дико боюсь в чем-то ошибиться и потому очень сильно об этом пожалеть прям просто ужас у меня какой-то перед ошибками в учебе на работе в общении везде я не могу ошибиться я видимо подумала что вот я идеально родилась и нет у меня права на ошибку но я очень э, на, на, на личном уровне я очень тяжело это переживаю Португалия научила меня что косячить можно и нужно. Особенно, когда ты не понимаешь, что происходит вокруг. Особенно я это чувствовала первые, там, я не знаю, месяцев 7, наверное, еще потом, когда на работу устроилась летом. И когда ты понимаешь через слово, ну, у тебя нет вариантов, тебе приходится косячить. То же самое касается учебы и оценок. Я, конечно, очень сильно стараюсь, но, вот, например, вчера принесла из 20 возможных баллов 11, что ли, по-португальскому, и вроде такая, да блин! Да как это вообще возможно? Да я, не я, ли, не тут, не в слезах, в соплях. А потом такая, с кем не бывает вроде как. Эм, Португалия, опять же, научила меня не бояться улыбаться людям и говорить людьми, потому что, ну, вот это европейская какая-то открытость и, и, и доброта. Может, она и поверхностная, но она есть. И нужно это как принимать, так и давать в ответку. Ну и чему... Чему я здесь научилась еще больше? Я, в принципе, это делала в России очень... Э, с большим успехом, скажем так. Это спрашивать и говорить. Спрашивать, потому что бывают очень много непонятных ситуаций. вот это ощущение, что ты... Ну, блин, все поняли, а ты нет. Нужно себя перебаривать и спрашивать, и уточнять, и перепроверять, потому что, если нет, это просто капец какой-то, потом начинает происходить. Что за вообще дела? Вот, и... Нужно говорить. Мне было, когда я плохо говорила, что по португальски, что по английскому, мне было ужасно страшно. Опять же, вот этот страх ошибок, да. Не то, чтобы я минус сто процентов переборола, мне сейчас вообще не страшно. Там в время, когда нужно, я не знаю, пойти что-нибудь в банке сделать или в налоговой или в муниципалитете. Ну, у меня сейчас коленки зато не трясутся. Я знаю, что я туда приду, я могу включить дурочку и сказать, я могу сказать, что я не знаю вообще, что это такое, объясните мне, пожалуйста. И мне вот не страшно это сделать. Раньше мне было наполовину страшно, потому что это волнительно первые слова говорить на иностранном языке с носителями. А во-вторых, это волнительно очень. И вообще ты себя ужасно чувствуешь, когда ты как бы идиот. И... Ну, вот эти пять, наверное, основных вещей, кроме новых знакомых, близких мне по духу и по темпераменту людей, э, это то, что мне подарила Португалия на сегодняшний день. Частенько спрашивают и меня и моих родителей, ну, вроде, погостили там за бугром, и пора бы обратно приехать. Вы там, ребят, вот не пожалели о том, что вы вообще уехали? Вы обратно-то не возвращаетесь? Э, Насчет того, возвращаетесь я обратно или нет, я не знаю. Я не знаю, потому что впереди еще университет, и это все очень непросто. Это надо подумать, поразмыслить, порисовать, пописать, сделать планы и все эти дела. Насчет того, не пожалела ли я лично? Ну, родители мои однозначно нет. Ну, то есть, ним видно, они светятся, радуются, да. А я, ну, первые годы, ну, первые, наверное, полгода я ныла. Просто беспробудно ныла. И, и очень жалела о том, что... Господи, чем я вообще думала? Естественно, я не думала. Зачем над важными решениями думать, эм, Ну вот сейчас я понимаю, что если бы у меня была возможность очень странная, очень теоретическая вернуться во времени, и я бы сделала все так же, э, потому что это не было просто, но это было очень весело. Очень геморный иногда, но это было круто, и это очень большая школа того, как, как себя подать, как адаптироваться и как начать понимать тех, кто другой, вот прям другой в плане ментальности, культуры и так далее. И если у вас еще остались какие-то вопросы или пожелания, пишите обязательно в комментариях, составляйте свои лайки, мне очень приятно, когда вы пишете. И я очень рада, что вы досмотрели это до конца, я знаю, что я наделала тут 20 минут. И чао-чао!